Но я туда хочу. Эй. Думаешь, не вижу. Только меня не уничтожай, пожалуйста. Ой, спасибо. Как вы же поняли, я продолжаю с этого самого момента, котятки. Я отправила им там одного демона. Пошли от меня все. Жопа, жопа, жопа, жопа. Я сказала, пошел нафиг, пошел нафиг. Ушел от меня. Ладно, в любом случае мы продолжаем играть снова. Что ж, я, кажется, поняла, что нужно делать. То есть, если мы кидаем Димона, Вань, пошли от него все жопу. Тебе повезло, что я здесь оказалась. Это точно. Блять, это тебе повезло, что я здесь оказался. Ну господи. Смотри. Я нашел последний ингредиент. Сахарные драже с хреном. Еще ни одна наша встреча не обошлась без неприятностей. Здесь где-нибудь есть удобрения? Есть, там в шкафу. Видишь, мы почти все собрали. Принеси мак, и можно будет приготовить зелье. Так, сейчас мне будет очень плохо. Ведь так? Куда мне нести, маг-то? Куда мне его нести? Е -е -е -е -е -е -е -е. Сюда, может. Не, ну стопу дня, где же что-то будет. Куда он исчез? Да ёпперный ты кардебалет. Давайте-ка вернемся. к... Только вот куда он исчез, вот в чем вопрос, как говорится. Так, ну здесь его точно нету. Но здесь тебе нету, дедушка, то где? Что ж, есть, конечно, вероятность, что здесь, но здесь его нету, и здесь его нету. А ведь серьезно, куда ты дед ушел? Hey, hey, куда мне нести? Жизнь до меня доперла. Его надо где-то посадить. Где? Тебя надо посадить. Здесь. Блин, доперла на третьи сутки. Пипец. Простите, простите. Мак похож на чупа-чупс. Но в любом случае теперь, когда у нас есть все ингредиенты для нас! Нет! Нет! Нет! Нет! Дедуля, я здесь! В этом аппарате как раз можно приготовить зелень. Да мы уже поняли. Проще ни на что другое он не годится. Ну вот тем более. На нем колготки или мне кажется. Тебе нужно уходить, но не так, как ты пришла сюда. Иди через обсерваторию. Эта звезда для твоего звездного часа. Она откроет тебе дверь. Спасибо тебе большое. Только где находится эта обсерватория? В любом случае, я сейчас сделаю вот так: сохранить. Все отлично. И где находится обсерватория? Как мне взять звезду? Ладно, я, кажется, поняла, куда именно мне надо идти. Есть, конечно. М -м, это? Догадки? Ай, твою ж, японию. О, хрена, дверь не закрывалась сейчас. Обсерватория. Ладно, давайте сп... Постимся сюда. Ой, что-то у меня сейчас было с игрой. И вон я вижу тебе сердечко. Правда, ты больше не сердечко. А ты какая-то странная охреномантия. Ну да ладненько. В любом случае, я все равно тебя подниму. Что ж, давайте посмотрим, где находится обсерватория. Нет, это не здесь. Может, это там? Эта звезда откроет мне все двери. Допустим, как мне взять эту звезду, чтобы она мне дверь открыла? Но я туда хочу. Эй! Эй! Кто ищет, тот всегда найдет. Если правильно ищет. Ясно, я могу призывать Чешира. Как я... Куда я там нажала стоп? Если правильно ищет, где находится обсерватория? Если чего-то не знаешь, узнай. Или умрешь. Спасибо, кот. Ну-ка. Любая дорога начинается с первого шага. Банально, но верно. Даже здесь. Эх, банально, ну верно. Ах, котятки, да ладно, наконец-то. Надо было здесь что-то еще сделать. И наконец-то появился портал. Ладно, пройдем через этот портал. И идет, кажется, автосохранение. Думаешь, не вижу? Думаешь, не вижу? А ты? А ты? А ты? А? А? Ага. Лохи, блин. Интересно, они серьезно думали, что их здесь не будет видно? Ару! Мне нужно то сердечко, мне нужно то сердечко. Никого здесь нету, нет, нет, да, нету. А то ведь могут быть. Кажись, обсерватория, это которая снизу. Но я хочу наверх. Где находится эта самая обсерватория? Ёптиц! Семь! Нет! Нет! Нет! Нет! Шли нафиг! Я вам вот кубик оставлю. Вот, уничтожих всех. Только не меня нет! Пошел нафиг! Шел нафиг! Шел! Нафиг, я сказала. У меня не уничтожай, пожалуйста. Ой, спасибо. Хороший демон. А ты его уничтожил? Молодец. Ты тоже хороший демон. Блин, они хорошие. И даже очень. Если кинуть перед врагами, то они нас не тронут. Блин, эти звуки, знаете, такие странные. Как будто нас сейчас кто-то нападает. птиц, -пти Семь, куб! Спаси меня. Лиз. Так, этот сдох, отлично. И ты сдох тоже. Да ёптить! Шёл нафиг, шёл нафиг! Он ему сказал нафиг! Нафиг. Так, понятно, сверху карта. Мне надо сюда. Блин. Звук-то мужской. Приф. Приф. Приф, приф, приф, Прив. Значит, выход где-то здесь. Здесь я, правда, больше ничего не могу. А где, кстати, выход? А, наверное, вот он. Наконец-то. И эта дверь открыта. А вот и звездочка. Так, сейчас дняк там кто-то будет. Поэтому записи сохранить Идем! Ну, в принципе, я почти угадала. И эта зараза начала сразу атаковать меня. Там вон еще зараза бегает. Привет! Привет! Привет! Привет. Чего застрял? Берем. Знаете, такое ощущение, что я сейчас с этого призрака слышу. Ну ладно. В любом случае, на этой хорошей ноте, котятки, мы заканчиваем прохождение Греголиса. И я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Сохранить. Если это так, то поддержите меня, с вами, за всем лайком под этим видео. И можете подписке на мой канал и на канал Про. И всем пока.